Всем добрый день. Целое утро, целое утро я решаюсь и не решаюсь снимать. Точнее, много месяцев уже полгода то решаюсь, то не решаюсь снимать. За это время накапливается новое, накапливается. Я, я вот махнула рукой, сейчас буду говорить и монтировать. Но люди, это было так. Мой канал с этой темой, с океанической, выглядит каким-то, я не знаю, фэнтези, наивным выглядит. Между тем, это самая базовая политика, космическая, которую надо знать. Почему я думаю, что это самая базовая? Потому что эти сюжеты везде. 80% того, что снимают, может больше Везде. Только малая часть. Есть фильмы, которые у меня не раскалываются. Например, «Аватар», как оказалось, это на «Альфа Центавра». Вот как бы можно было догадаться, что это событие на «Альфа Центавра». Или «Неоновый демон» на «Кассиопе». Я просто запомнила вот эти буквы перевернутые и уже знала, где искать. Иначе было бы нельзя догадаться. Но вот есть такие фильмы, которые не колятся. Но этот сюжет, он везде. Для начала хочу показать фокус голд. Что такое? Двадцать, двадцать, двадцать, двадцать четыре раза, тридцать, восемь, тридцать, восемь, двести, восемь. Дальше ушин с маленькой буквой двадцать, двадцать, двадцать, тридцать, восемь, тридцать, восемь, двести, восемь, даже тридцать восемь на месте. Тут шестнадцать, шестнадцать, четыре в квадрате, тут двадцать пять, двадцать пять, пять в квадрате. Оси, оно улучшено. Как говорила одна учительница, английский язык, пишешь корова, читаешь трактор. Вот, с большой буквы уже немножко не так. Уже здесь шестьдесят четыре, но опять двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, тридцать, восемь, двести, двадцать, восемь. И снова вот так, вы видите. И первое, что мне сказала моё инертное подсознание, у нас ощущения, они такие, они, они позже всех привыкают к новостям. Первое, что мне сказала моё ещё старое ощущение, ну, совпало. Ну, блин, совпало же. Ну, ты что-то сочиняешь. И э, э, прошли часы, я уже почти спала, и мне вспомнилось, стоп. А что меня укусило взять и проверить вот эти два слова? Я всего здесь проверила пять слов. Еще было «Готе», «Восейдон» и «Нептун». Всего пять слов проверила, и у двух такое попадание. Я хотела их сравнить, именно «Голд» и Оушан. Я хотела их сравнить. Что меня укусило выбрать вот эти два слова? Они у меня прямо давно маячили. Ставить, получить точное попадание, это же предугадывание. И э, как это получилось? Задал мой лобовой ум вообще эту загадку. Потом я вспомнила, как получилось. В фильм «Шла собака по роялю». Зрители этого канала и других каналов уже легко переводят название, да? Созвездие Большого Пса. Оттуда светит Сириус. И символ Сириуса – рояль. Потому что 88 клавиш. Очень смешная советская комедия. Люди нереально смешная. вы у меня спросите, что? И здесь тоже, я скажу, везде. 80% того, что снимают, Везде. Здесь я сейчас не буду подробнее сюжет, сюжетом. Посмотрите, просто не откажите себе в удовольствии на выходных. Там, это действительно смешная комедия. Слушайте каждую фразу. Здесь сбивает с толку восприятия, чтобы не перепутать героев, не перепутать, надо смотреть на детали. Кто льет воду, у кого металл, золото и куриный бок. А у кого мопед и гитара восьмерка? А у кого бусы, звезда не нить джемчуга, и кто проезжает мимо сиреневых цветочков в цветах пурпура? Все, и в конце двое обритых, двое. Когда я первый раз эту версию сказала, мне там наговорили, что все совсем крышей поехал, отписываясь от канала. А как было, у Иван Васильевич меняет профессию, выходит у вас два мужа, ну, выходит. А дальше было три портсигара серебряных, три магнитофона импортных. Помните, это просто советское кино 78 -го года, насколько оно все... Просто комедия, да, насколько она шифрованная. Причем я ее смотрела в детстве. В детстве я ее тогда не оценила, а сейчас я включила, я просто хохотала люди. Это очень-очень рекомендую. Базовая политика, о которой все молчат, вообще не видят это, ну... Интуитивные люди про кого говорят, им, наверное, не ошибаются, а говорят про серых, про белых, про драка рептилий. И никто не видит. Но об этом так много снимают, что ключевых политических полюса три. Три, где мы их найдем сразу. Восхождение Юпитер, два брата и сестра. Мне говорят: пересмотри фильм, я почему-то откладывала. Ну, как-нибудь соберусь с мыслями. Я уже не умею нормально смотреть. Я на паузу ставлю, сижу, думаю, там записываю Восхождение Юпитера. Два брата и сестра. У них разный характер. Дальше сериал Восхождение. наследие Юпитера. Опять «Наследие Юпитера». Там самое начало фильма. Два брата, ну не, я не помню, там они родственники или нет. Два мальчика и девочка бегают и играют на перегонки. Интересный текст кричат. Мне уже кажется, весь текст становится интересным. Два мальчика и девочка. И этот сюжет, надо ли о нем не знать, разрешено ли не знать. Если он даже... Он даже на картинах католических, если этот сюжет, на православных иконах много. У меня около 30 изображений такого плана. Внизу в воде посмотрите фигуры. Что отличает эти фигуры? что их отличает. Это интересно. Их рисуют по-разному, очень по-разному. Иногда это мужчина и женщина. Иногда они сидят верхом на каких-то животных. Иногда это мужчина и мужчина. Иногда это э, астрологические символы. Иногда это кто-то один. Иногда у них крылья. Иногда у кого-то из них крылья. Иногда все, оба без крыльев. И... Э, Иногда там буквально фигура с трезубцем. Само многообразие того, как показывают эти изображения, говорит о том, что художники, которые изображали, они не копировали слепо друг у друга. Нет, они не копировали. Они изображали сюжет, о котором знали, что они изображают. Они знали, что они пишут. И на свое усмотрение выбирали символы, которыми это покажут. И эти сюжеты в какой-то момент теряются на религиозных изображениях, зато появляются в синематографе в таком количестве, что когда ты смотришь, если ты не отворачиваешься от этой информации, если ты на нее обращаешь внимание, тебе уже чисто количество этого начинает намекать. Снова и снова. Три политических полюса. В одном клипе было показано, как трое сидят за компьютерами и играют в компьютерную игру. Один из них очень похож на Иисуса. В фильме «Клетка» там опять-таки в симуляцию попадают трое. Женщина, вот это что, исследователь полицейский и океанический маньяк. Их трое, и одного как бы распинают, его растягивают на столе и протыкают колющим предметом. И у него очки отсвечивают изумрудом. Это делают вдвоем она и кто-то водный. У меня есть основания думать, что кто такой ветхозаветный бог, он же легализован. Но именно чисто по фильмам, так иначе, это, ну, я не знаю, если кто-то умеет найти эту нитку событий по другим источникам. Вот Футураму я смотрела, Метрополис. У меня есть основания думать: пока что очень косвенные, но их уже группа: что о, Эдемский сад работал от бермудского треугольника. И за политическими событиями, возможно, стоит. То, о чем никто почему-то не говорит, но политика устроена, конструкция политики делится вот этим знаком пацифик. Не путать строицей, не путать. Тут три человека, скорее картмана, это не, не треугольник, не ситуация, которая что-то создает, это ситуация войны. Также у меня есть основания думать, что гору прогонял океана в созвездии Козерог. Просили очень разобрать клип Шакира Вот ЭВНВ. И ну, вот эти этапы войны буквально показаны в этом клипе без деталей интересных, просто упрощенно. Но просто подтверждение. Вот она плавает в океане. В океане это война на Козероге. Выныривает. Выныривает. Дальше она идет, Кони и кони. Сейчас будут кони. Медведица, козерог, Орион, Сириус, Солнце. Здесь начали с козерога. Вот кони, туманность, тон, конская голова. Это пояс Ориона. еще символ этой войны. Звезда альни то есть лама, она же переводится как нинь-жемчуг, и пурпурная гамма, первое заключение сатана, пурпурная гамма, как отнятая беременность показывают, или банк эмбрионов. У меня есть косвенные, сильно косвенные догадки, что там успели окольцевать планету, то есть может быть это был банк гибридов красной и синей крови, железной и медной уж не знаю, кого с кем. Кони. Кони в яблоках. Дальше она в грязи. Вот этот момент. Она в грязи. Падение. Там яму показывают. Сейчас это надо искать кадр. Первое падение в яму тут. Или здесь она подходит. В общем, там была яма. Там была яма, потом она, вот яма, первое падение. Второе падение, это уже э, горы, гор и све вертикальные люди. Здесь второе заключение. Второе заключение, она сейчас упадет. Вот она падает, падает. На самом интересном месте ставят эти рекламки, которые очень мешают, лишь мешают, падают. Вот э, этапы войны. медведица Козерог, орион Орион-сириус-солнце. Это везде, я не знаю, почему никто не говорит. Океан – это отдельная политическая единица. И крокодилы, как я понимаю, сатанисты, то есть у, каждого, у каждой политики есть лидер или раса, я не знаю, которая это все начинает, а вокруг строится остальная конструкция, как бы религиозная. Крокодилы сатанисты. Кто, ну, кем представлен Посейдон, кто его интересы продвигает практически руками кто делает работу, я не знаю, я не поняла, какая раса вот тут. Может быть, серые, белые и э, драконы, может быть, это они как раз и есть. Я не знаю, где здесь грань между личными отношениями высших существ и, э, и, и сухими политическими аллегориями. Это та история, которая происходит с нами. Еще один символ, о котором мне уже намекнули. Ой, а почему вы не сказали э, в клипе Виктории Смеюха, почему вы не сказали про женщину в белом? Она там кого-то встречает. Да, это еще одна группа символов. Лежать и в белом платье. Еще одна группа символов. И я не знаю, Дринити это личность или это мы. Или это мы в матрице от тренити работает вся матрица. Она физиологически нужна игре, симуляции. Я не знаю, где здесь грани аллегории или кон конкретных личностей. Я могу лишь утверждать, что эти символы везде, везде при везде. Я не понимаю, почему только я это вижу. Но есть еще другие каналы, которые к каким-то этим выводам приходят, которые публикую я. Но в целом, в целом нельзя сказать, что это прямо распространено. Вот ей решилась, вот я и выпалила. Мне мне не было просто. Я включила компьютер, выключила, отошла, потом снова включила. Ну, люди на поверхности везде, я везде обкатываю эти темы, не, чтобы их не касаться. А как их разбирать, если на 80%, ну, примерно плюс-минус, они везде. А по моему предположению, исходя из текстов песен, это длится, вот эта вся история с пацификом длится всего 2000 лет, и, возможно, Ветхий Завет как раз входит в первую тысячу лет. Но это надо будет показывать свои аргументы, а они у меня, как всегда, с высоты, может быть, где-то объективные, но жидкие. Как для, как для доказательства, так себе. Еще раз обратите внимание в этом э, фильме, у кого много металла, золота и куриный бог. И камень. У кого? И почему голд? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь чисел. Раз, два. Ну вот, две, тридцать, восемь, четыре, двадцатки, двести, двадцать восемь. Еще одно типа, ну как бы космическое совпадение. Двадцать пять это пять в квадрате, а шестнадцать это четыре в квадрате. Вам судить, если это совпадение, но э, собака ходит по роялю. Допустим, я попридиралась везде, попридиралась, допустим, но название елки-палки такое на э, название, как могло такое такая фантазия прийти? Скажите, пожалуйста. Ладно бы кошка обычно в комнате кошка живет, да, и запрыгивает на рояль. Собака не может запрыгнуть на рояль. Просто идея не могла прийти. Советское кино, на первый взгляд, такое простое, оказалось, оказалось совершенно другим. Жду ваших мыслей и примеров. Вот эти числа мы их, возможно, еще где-то обнаружим. Изначально я искала какие-нибудь числовые зацепки, связанные именно с океаном. Искала числа и нашла параллель с золотом и в фильме, и в гематриях. Жду ваши мысли. До новых встреч.